Сегодня покажем нашу очередную игрушку, мы ставим на алюминиевую раму, вот, на алюминиевую сетку, не алюминиевую, конечно. Будем ставить на карман. Карматики мы изготавливаем сами, вот такой получается кармашек, подготавливаем самоклеечку, выставляем, Горизонтальные ставим внизу, самое горизонтальное, вертикальный ставим, и заводим все-таки сюда. Все-таки кармашки мы сами взготаем, красим цвет профиля. Вот такой у нас стандартный подход. Вот. Сетка будет на сегодня мы фильтр ставим. Вот, на уплотнение. Вот такой себе фильтр воздушный. Даже не сетка. Да. Для того, чтобы поставить не замораживаться быстро, я сделал такой маленький шаблончик. Вот такой сабончик стандартная ширина сетки 25 миллиметров то есть 20 метров заход на раму двух сторон поэтому вот 20 20 вот так вот кусочек выставляю поджимаю структур цента вот готова конструкция. Единственное, что взял, что первая под руку попалась, и не совсем как удачно, надо было бы обращать профили э, такой же. Сделали прямо это на объекте. Снимаем самоклеечку, которая никогда не снимает, не снимается. Вот, и прикладываем по размеру. но ну, тут у меня не видно будет. Ровненько приклеили. Здесь есть наши уши. И теперь мы его саморезаем двумя. так выглядит фильтр на окне, на алюминиевых карманах. Вот ну, такой вот. По, по периметру плотное заткнение идет. Если можно еще раз немножко о его свойствах. Потому что это фильтр, который не пропускает в принципе, дым. То есть так проще по народному частицы мельчащих, которые он пропускает, это все до фракции. пыльца отсеивает, мелкую пыль. Это ну, очень активная проезжая часть нашего города. Много выхлопа, много пыли. В один из самых грязных кусочков города, поэтому собственник захотел сделать свой воздух чистым. Он не хочет, чтобы сюда проходила грязный воздух. Соответственно, вот он доказал у нас вот такой фильтр. Все, это фильтр. Да. Ну, это такая простая приспоустановка с помощью шаблона. Она... Да. Вот главное преимущество, вот сейчас как бы еще идут строительные работы, мы должны его снять. То есть карманчики остаются, мы аккуратно снимаем фильм, заворачиваем, отдаем его пока людям в офис. Ну а дальше. А они нас вот сами... беленькая, это действительно провода, будут поставить привод, который а будет открывать закрывать принципе, Отлично. дополнительно. Ну что? Да, спасибо, вот такое простое решение защиты от грязного нашего воздуха. Мы же привыкли покупать воду, так давайте не будем покупать воздух, <смех> будем дышать теми остатками чистого, которые есть там за узким. Ну, есть менее. да, не такой сильной, как просто сетки, но все зависит все-таки от продаваемости самого помещения.